Так, друзья, всех приветствую на Игровой Истине, это Парниша и это Наруто, да, мы будем с вами наконец-то продолжать прохождение, снова я, давненько, я что-то как-то прерываться начал в играх, я не знаю, ну, наверное, пожалуйста, но вообще, в принципе, да, нужна просто ваша активность, чем больше будет вашей активности, вот реально, тем дольше, дольше, больше будет всего на канале. Вот нужна ваша поддержка, ну реально без нее никак. Это не пустые слова, друзья, поймите меня правильно. Вот нужна поддержка, как бы то ни было. Так, мы с вами находимся, или куда мы там идем? Лес тихого движения, в лес канохи надо? Я что-то не понял. Мост Тинчи. Тинчи тут называется. Вообще Тинчи вроде. Или Тинчи. Тинчи, наверное, да, все-таки. А, то есть, самой Канохи мы тут не видим. Но лес Канохи мы видим. Засаски играя. Интересно. Почему-то. Не знаю. Так, карты еще ноги. Вот эти вот. Как они, интересно, разблокируются. Пока мне непонятно. Так, мне вообще надо идти. <coughs> В обратную сторону Так, да Вебку мне придется отключить, а то Ни я, ни вы Ничего мы не видим из-за нее Так, он здесь вот здесь А, они будут э, Снова распределяться ну, а, ну, я понял, короче, да Для того, чтобы встретить Титачи. Да, мы с вами на этом остановились, точно. Точно. Мы идти только по одному маршруту. В принципе, даем мы. Сюда вот да. И тач у нас появился, дорогие друзья. На зарузочке. Крутяк. То есть вторая засада такая, да? Сначала был Дейдара, теперь и Тач. Давно не виделись в Саске. Кто это? It's me. Это я. Саске. Итачи, Учиха. Ты стал взрослее. Ты совсем не изменился. Твои глаза все еще холодны. Что, что это? Что это такое? Старший брат, ты зачем это сделал, глупый маленький братик? Не страшно, очень страшно. Зачем ты убил всех? Ты слаб. Пока нет смысла убивать тебя. Если хочешь убить меня, тогда. Возненавидишь. Возненавидь. Ненавидь меня и живи, как слабак, которым ты являешься. Цепляйся за свою жалкую жизнь. Если честно, друзья, я не понимаю, зачем Итачи сказал такие ужасные слова Саски перед уходом. Я не понимаю реально этого. Если он всегда его любил и жал ему только добра. События той ночи. Сначала я принял все за мираж. Я отчаянно хотел верить, что я был в ловушке ужасного Гензюцу. Но... Не было никакого миража, я оказался в ловушке самой реальности. Я не тот мальчик, которым был тогда. Теперь у меня есть сила. Сила уничтожить тебя. Хе, какая впечатляющая уверенность. Прямо здесь, прямо сейчас. Я положу конец этим кошмаром. Ну что ж, друзья. Саски против Итачи Учиха. Саски Учиха против Итачи Учиха, да. Хотел так сказать. О, самое вкусное нам недоступно. Иди сюда блин я так просто не, не хочется э, за Саски э, сражаться против Итачи я вообще наоборот бы посражался если честно но не так вот так опа я больше за Итачи вообще вообще Саски не люблю если честно не Саски так еще не доступно, только вот индюсу да вот такой еще. ой-ой-ой моя очередь так Их сюда и да -мо. Не могу поймать. Ты вообще офигел, а Дэр барин. Ладно, получается. Ах ты! Хочется красиво закончить ним но не получается, что-то у Получай, ладно. Пускай будет по стандарту. Ну, как-то не получилось. Это же только... Не говори, что он... Не говори, кому... К кому он обратился вообще в этот момент. Непонятно. Так. Движемся далее, друзья. Ты стал сильнее. Встретимся в убежище у Чиха. Приходи один. Мы разберемся совсем там. Саски! Вы? Почему вы здесь? Калин сказала, помимо твоей чакры, она, она чувствует более сильную Мы забеспокоились и пришли помочь тебе Саски, Саски что там? случилось? Нам пора, нам пора, пойдем Убежище Учиха Я все улажу именно там Голова пятая, братья Учиха Как-то надпись э, немножко влево съехала, не по центру нее написали, странно. So, так, что now? теперь? Теперь now... вы в... В... в убежище Учиха. Направляемся, nice. спросил его э, в... сугецу. Так, time, but... а, стоп, я назад нечаянно пошел, да? Так, давайте полетим по на карту мира снова. Ага, <правл visits> вот у нас убежище клана Учиха. Интересно, кто его создал и. Ну, как бы. Странное место вообще. То есть это не деревня, которую, как бы уже нету, но убежище какое-то вот есть, да? Интересно. Интересно. А, да. Нужно, кстати, снаряжение. Здоровец-то подправить себе. Да блин. Так, вот оп. И можно для следующего боя, а следующий бой будет очень серьезный. Надеюсь. Наверное. Я так думаю. Так. Повышается защита плюс максимум здоровья. Ну, давайте бента я съем. Вот. Вот так вот. Ну, все. Погнали. Ух ты, какой мост. Я уж по нему бегал, что-то не помню. Из заказов. Посмотрим. Ух ты, пирожок звериной силы. Необычно. Ожог звериной мощи, прям красный, друзья. Офигеть. Печать усталости X, круто. Что еще? Добивание защиты X. Смотрите, как много всего я могу это создать, да? Круто. Печать сна теперь доступна. Супер. Супер. То есть не зря я нахожу все эти штуки на дороге, хотя не все до конца не все подбираю. Так. Мощь взрывкуная молния еще есть. у Ну, все. Так, порядком закупился. Масть высшего класса. Офигеть. Офигеть. Возьму 15. Так. Переускорение. нужна. Так. Эффект. Ага. Стража, блин, не соперника или там? Ну, как-то стража. Почему стража, блин? Неправильный перевод. Чуть усталости. М -м вот, печать сна, это вообще тема, друзья, если честно. Это тема. Ну, я не знаю, братья, и... хотя... Даже не знаю, что вам сказать. Наверное, возьму я. Так, все. И в снаряжении тогда я, блин, она только одна, к сожалению. Лучше я ее заменю. Так, так, так, так, так, так у нас молниями вот сюда, наверное. Да. Будет более эффективно, я так думаю. Ну, если конечно я попаду. Вот. Буду попадать. Так, погнали. Ага, вот и этот камень. Так. Опа. Let's go. Да. Что мне показалось, другой голос был какой-то сейчас. Или джуга сказал. Опа, Карина что-то учуяла. О, Кисаме, да? Верно? Ты... Да, Кисаме. Так. И самые хашигаки. <реклама> так. Короче, Суиедцу Су Су Су Су Су Су Су Су Су представился, ки короче, напомнил, что вот есть такой мечник. А Итачи, ой, Саски не стал э, ждать и короче отправился сам за Итачи, друзья. Вот, Кисамы хотел, ну, их остановить, как бы, вот. <coughs> Как-то так. Fight, course, ну, сейчас нам предстоит наверное, драться за судецу против Кисамы, да? Ну, блин, это, конечно, глупо, Кисамы просто его бы размажил, как нифига делать, если честно. Куда ему до да, Кисамы-то, этому мальчику с пальчику-то? Вообще, я не представляю, друзья, если честно. Оу. О! ты да молодец! А ты, блин! Опа! Калин, помогай! О, чё? Он на мне ультимейт сделал, офигеть! Офигеть! Это первый раз, когда на мне комп сделал ультимейт, хотя... Ну, может, второй, не знаю Ну, крайне мало О, Офигеть, он просто Просто меня вообще не Жесть Не щадит Я попасть еще не могу Ни бомбами, ничем А, чуметь Даже печать сна не сработала What the fuck Наконец-то я тебе попал, ура Хоть что-то я сделал Жесть Получай. А! Это -а -а -а -а. было жестко. Да ⁇ м, мир на этой касабланка. Что -то, -то тяжелого как-то. Вроде ближний бой вообще. О, пробуждение. Фигай, он мышцы напряг. Ну-ка, самый получай. А ты. Так. Да никак я не сражался в режиме пробуждения, друзья. Вот так вот. Да! Ха -ха! Как, как у него рука выросла, ладно, офигеть. Это что, Все Сейчас не, ты не так силен, как раньше, что-то такое там было написано. вроде бы. Просто не успел проч прочесть. Ну, бой такой был сильный, конечно. Да. Ну, кисама круче, все равно, все равно намного круче, чем этот подросток, блин, какой-то. Well, Хорошо, а ты не так уж и плохо. Так. Может, ты сможешь. Mm -hmm. Ну, короче Друзья, самые Удивился э, Мощи, так сказать Сугетсу, типа того Ну, как он неплохо сражается И я особо не понял там диалога Если честно Просто Каюсь, каюсь реально Кто знает Кто э, знает, короче, по-английски Так, сейчас э, Сейчас я Типа уже приду к тебе, Тачи Саски. Мы снова играем за Саски, друзья. И что же мы тут... Ух ты, какое тут красивое место. Вы посмотрите, живописное. Офигеть, классно. Офигенно фото. Сколько всего. Так. Опять снова торговец. Картамира. Угу. Ясно, ясно, да. Сколько тут вор воронов... Это признак того, что близко у нас Итачи, друзья. Ух ты. Ух ты, ну ты. Вот это... Красиво. Точнее, мрачно красиво. Офигеть. Офигеть. Да, я готов. Я в шоке, друзья. Какое необычное место Хотя вообще По логике вещей До этого Убеж еще далеко Очень идти Очень далеко Ну, как бы мы пришли Это странно Да, друзья Сейчас будет просто С ног Сшибательный Просто бой Это Вот Этот бой Будет потрясающим И Бой Наруто с Пейном В игре Ну В этом разделе Так сказать Наруто И в принципе Вообще, в аниме, ну да, в аниме наруто и в игре, вот здесь вот. Два боя самые такие, топ. Саски, стоп. А еще с Джирайя должен быть, да? Да, еще с Джирайя, с Пейном, я же забыл совсем, точно, точняк. Конечно, Джирайя, нет, Жирая лучший. Джирайя самый лучший, да, самый лучший, у него самый лучший бой, точно, я забыл, блин. Как же ему забыть про, луч... про легендарного жирая то Старший брат, не мог бы ты помочь мне с э, метанием сюрикенов? Я занят, почему бы тебе не спросить отца? Но ты лучше в техниках с сюрикенами, даже я могу это сказать. Почему ты всегда относишься ко мне как к ребенку, Саске? Прости, Саске, может в другой раз. Почему? Я... Зачем? Ты убил всех! Ну, Потр... Повторяется. <помережная> Даже читать неохота. Мое имя Саски Учиха. Есть много вещей, которые я ненавижу, и мало вещей, которые мне нравятся, но это не имеет значения, учитывая, что мне почти ничего не нравится. Бессмысленно <говорот> говорить о мечтах, это всего лишь одно слово, но <говорот> что у меня есть, так это решимость и ненависть. Я планирую восстановить свой клан и убить одного человека Finally. окончательно Finally, окончательно missed. мне выйдет да окончательно убить а можно чуть чуть чуть чуть убить да саски интересно так какое-то убежище вот конечно вот so я о нем ничего не знаю, значит ты здесь. Об этом убежище, откуда оно вообще появилось, Саски. Я собираюсь разорвать отношения и все, что связано с тобой. Ха, ты кажется довольно взволнованным, кажется. Когда я думаю, что смогу убить тебя здесь внутри меня загорается пламя. Ха, убьешь меня? Хм. До этого у меня есть один вопрос. Что ты хочешь узнать? Та ночь, в ту ночь, когда ты уничтожил наш клан. Ты правда сделал это один? Почему? Ты спрашиваешь это. это? Как бы Силион ты ни был, ты не мог в одиночку уничтожить весь клан. Должно быть, и в ту ночь там был кто-то еще. Хе. Так ты понял? Кто это был? Кто помог тебе? Мадара Учиха. Учиха Мадара? Один из основателей Канохи, бессмертный, бессмертный человек, мой товарищ и мой наставник. Основатель? Да как он мог быть живым? Мадара, жив. Верить, э, верить мне или нет, это твой выбор. Хватит шутить! Каждый из нас живет в, э, в зависимости, связан с своим знанием и осознанием. И мы называем это реальностью. Э, что? Каждый из нас живет в зависимости э, и связан с своим знанием и осознанием. Э, называет это реальностью. Офигеть, вот эта фразочка, друзья, вот эта фраза, жесть. Однако и знание и осознанность неоднозначны. Не Одна реальность может быть иллюзией другой. Офигеть, тоже продолжение потрясающей фразы. Что ты пытаешься сказать? Ты думаешь, что Мара э, мертв это просто твое произвольное ощущение обстоятельств? Офигеть! Вот это он выражается. Вот это да. Твои глаза не уловили ни единого, ни единой ни единой правды. Ты ничего не знаешь. Это правда, что я ничего не знаю о Мадаре. Но есть одна вещь, которую даже мои глаза видят отлично. И что же они видят? Сейчас я вижу Итачи, который лежит мертвым в моих ног. Вот так вот друзья вот так вот нет я не готов но мы начинаем так поехали ну что ж друзья легендарный бой двух братьев э -э, учиха учих да учиха саски и учиха Итачи. всем приятного просмотра жирный лайк подписан и коммент с тебя Погнали. Да. Баба. Ах ты, блин. Почему мне, в принципе, недоступно? Ничего такого, а? Это бесит. Да. Блин, промахнулся печатью. Ах ты, захват сделал, да? Да, захват. Что-то я бомб... Он от бомб, понял, уклоняется, как мне делать. Натинайся. Вот так. А! -а, -а! Жесть. Жестко. Да ё-моё. Так, попал, отлично. Попал, нас же. Ах ты! Да, я ждержал блок. Ёмаю! Блок и спасать, Подмен наш не работает нормально в этой игре. Так. Сейчас должен быть путь тайм уже где-то. Ну что Так. вы тайм, друзья. Ну... Нет? Да! Вот он. Наконец-то. Ну что ж. та та та та как мог Саски переплюнуть э, в огненном шаре, я поражаюсь сида, что-то бред. А моторасо. Ох, круто. Вот это мощно. Вот это мощно, реально. Черное пламя, которое поражает все живое на своем пути. Опа, что-то я подзаснул. Ого. Какой Чидори. Это было мощно. И Тачи разделся, да? Готово. Это конец. Ну-ну, конечно. Ты думал, что ты меня убил, но... Ну, ну. Так вот, все начинается, Саски. Вот он, Сусано и Тачи. Блин, он самый офигенный из всех. Сусан-Сусана. Реально. Так, это моя Сусана, он говорит. Сусано! <саскивает> Саски в шоке! Да, Сусано! А, чё, Жестко! чё мне делать? А, вот! Нет! А! О, получается, смотрите! Вот так вот делать, да, значит? От меча нужно просто уворачиваться от этого! чадори! Отлично! Ай, блин, щитом. Так. Ого! Бог, держит, а? Да -мо! Пока я бью, не успеваю отойти. Ну, Саскин, мочи его. Раз уж начал. Да как? Так-то, ну, надо было назад, кстати, да? О, как? Блин! Не ожидал я? А -а -а -а. Да. -я, я не понимаю, почему так. Так. Последняя шкала у меня осталась вроде бы как. Ну вставай ты, -мо! Ч он бежит, друзья? Нет, ну это жестко. Сусан его жестко защищает. Ого. Вс. Я просрал. Впервые за все время. Офигеть! А запуск битвы офигеть друзья прошу прощения но это была жесть реально была жесть полнейшая у меня мало хп конечно а заправить заправиться я не могу да никак Нет, не могу конечно ну давай блин что ты меч свой прячешь что за бред Так. Так, друзья, господи, который раз я уже пытаюсь, это так тяжело сделать. Бой реально очень тяжелый. О, черт. Почти получилось. Давай, мать. Че. Саски. Блин, бой очень тяжелый, друзья. Очень просто. Безумие. Так. Все. Ну давай ты добивай! Да наконец-то! Господи ты, боже мой! Как это было сложно? Так ух! Печать сработало. Офигеть! Рачимару. Рачимару ушел из-под контроля. Именно здесь почему-то. В этой битве. Необычно, короче, Рачимару я себя явил. Но насколько мы знаем, друзья, из аниме, то, что Арачимару в таком, ну, как бы... Арачимару или Саски не знаю. Ну, там вообще его не ударил. Э, то есть Сусану. Сусану мгновенно поглотил Арачимару. Мгновенно. Без какого-либо удара. Это, конечно, искажение, какая-то, фактов. На самом деле так не было. Так. Пух, я успел, да. Ну это тоже бред. Это не было правда, не было такого мощного удара Сусану э, удачи не было. Это, это чушь полная, просто чушь. Там мгновенно Рачимару потерпел поражение. Мгновенно. И меч его засосал именно. Вот. Сусану, да, ну, было наверное, ну типа того, да. Но там не. не, не какая-то был. Ни какой-то был кувшина в меч э, То есть сам меч э, Итачи. То есть Сусана Итачи. Ну, зассал Арчимару, а не так это было. Так. Нам, типа, отступать, да? Э, э, Саски в шоке. Тебе типа, как-то остался жив, ну а если приближусь? Ты проиграл. Ведь я не могу побиться, да? Ну, типа, отходить, да? Так вот, надо. Тебе некуда бежать. Назад! Соскивать чайни в полном просто. Жесть. Oh, Че падает? This? Блин, сколько же чаклей еще оставалось. Смотрите, у Итачи. Что-то до сих пор Сусана у него действует. Но почему-то он умер. Это странно. Это реально странно. А, так я ничего не могу сделать, да? Ну, просто вот так вот так вот. А если я, ну-ка, поближе подойду? А, я не могу пройти вообще, а? Я нажимал на кнопку прыжка, но просто плюхнулся. Ха-ха, я не могу. еще жака. Просто ржака. Ну-ка, ну-ка. Тыщ, тыщ. Ух ты! Может мне вот это надо было сделать сразу? Ага их там просто отлетел меч ну кулаками моч... а, что это такое мне появилось ух ты какой-то кунай взрывной офигеть прикольно что еще можно сделать я... если бы я об этом сдал я бы сразу бы использовал это круто Больно? Близ, жесть. Чакра! Ну-ка. No Чакры нету. It's так. No almost... Ну все, короче, дошли. Якобы как. До, до стены, да. Мои глаза. Стоп! Отдай мне глаза. Остановись. Итача хочет якобы глаза забрать у Саски. Боится. Саски. Саски. ⁇-⁇ Ты. И что он говорит, я не понял вообще. Ч ⁇ губы швелится-то? Накрашенные ногти потрясающие вообще. Мужика. Абам. А, нет, мимо. И все. Как в таком состоянии? Я, я не понимаю. Он умел. Что? Я не все звезды выполнил? Вы что, издеваетесь? Не на все звезды! Не. -е -е. Мне придется заново сразиться. Не-не-не-не, так не пойдет. Я хочу секретный фактор увидеть. Вот, другое дело. Секретный фактор, друзья. Ну, это обычное воспоминание, которое мы 150 раз уже видели, но все-таки все же, да. Как бы, хорошо выполнить на идеально. Просто я жмал, это мало, короче. Сейчас скажу, друзья. Вот это вот действие, где нужно много-много-много раз сжимать на клавишу, чтобы, ну, там, выстрелить как-нибудь. Ну, что-то такое сделать. Вот. Это прям нужно до конца жмать, чтобы... Жмякать, короче, чтобы до конца заполнить шкала, и тогда будет максимум звезд. Конечно, не всегда, там, возможно, от этого зависит, но это очень... Такое сильное условие для того, чтобы был, короче, светлый фактор. Вот так. А я что-то как-то ну, тупил и там в двух местах не до конца звездочки собрал, собрал все эти. Вот. Для того, чтобы получилось три большие звезды. Вот и все, в принципе, друзья. Странно, что если честно, и тачи как-то умер такой правда странной смертью и мне всегда казалось что ну как-то не до конца он был вот не до конца он все применил и все козы как бы в рукаве но он реально поддался я считаю Саски, он поддался Заработанные очки 30, 36 почему так мало ну как бы не все так получен еще достижение какое то какой-то, потому что я не знаю английский особо. Вот. И Саски, как ни странно, э -э, просыпается. I your я обработал, обработал твои раны. Э, в убежище кого, друзья? Да, правильно. Ну, наверное, это Обита. Да, Мадары, как бы, Мадары Учихи уже давно нет. В э -э, Его обличии как бы, Обита. Учиха. Итачи мертв. Ты победил. Мы уже встречались однажды, хотя тогда мы были врагами. Не волнуйся, я не держу на тебя зла за смерть Дейдара. Я не являюсь твоим врагом. Я привел тебя сюда, чтобы сказать тебе кое-что. Кое-что? Да, расскажу тебе про Учиху Итачи. Ты думаешь, что знаешь все о своем брате, но на самом деле это не так. Что ты знаешь, о Айтачи? Хорошо. Полагаю, сначала я должен представиться. Я, как и ты, выживший учиха. Я один из немногих, кто знает правду о твоем брате. Он забрал влас! Да, получается? У Саски. Или, или что? Или нет? Аматара Аматарасу. М -м. Странно, что Саски его как-то применил. Кстати, впервые. 음, ну, это... Эти глаза, короче, anybody, кто не знает Шаринган, он, короче, чем человек, обладающий Шаринганом, больше переживает всяких вот таких вот трагедий, убийств близких там людей себе, тем сильнее становятся его глаза. То есть они все сильнее и сильнее, там разные эти э, фигуры, короче, прибитают и узоры там и так далее. Вот. И теперь Саскин научился делать Аматарасу. Звучит как Тирамису, блин. Вот. Чисто случайно у него вышло применить его на Мадаре. Нет, у него два глаза, что это туплю, он ничего не забирал там. Что? Э -э -э, что, -э -э, что это было? Аматарасу, который Тачи передал тебе. А? Итачи даже нашу встречу преду... предугадал. Он всегда э, рассчитывал все наперед. Что ты говоришь? Чтобы держать меня подальше от тебя, Итачи поместил в тебя технику. Видимо, она сработала в тот момент, когда я показал шаринган. Ух ты. О чем ты вообще говоришь? Перед смертью Тачи же что-то сделал, да? Или точнее, наверное, кое-что сказал, может быть, не знаю. Перед смертью он передал тебе его глазные техники. Ух ты, крутяк. Каким образом, блин, ты дотронувшись просто? Бред, ну реально бред. И Саски бы хотя бы что-то почувствовал бы. Что ты хочешь этим сказать? Если тут смысл? Зачем Итачи сделать это? Ты не понял? Он пытался Защитить тебя Защитить? Защищать меня? Ты шутишь? Он мой враг Он убил наших родителей Уничтожил наш клан И он... Я говорил тебе, ты думаешь, что знаешь о своем брате, но ты ничего не знаешь. Заткнись! Что ты вообще знаешь об... об Итачи? Разве Итачи не говорил о том, что в ту ночь он был не один? Тогда ты... Вот именно, я. Я Учиха Мадара. Или Мадара, Правильно. Саски в шоке. Я знаю про Итачи все. Я знаю, о чем он думал, чего хотел, что любил, и чем он рисковал, чтобы сражаться. Я знаю обо всем этом. Ты должен узнать правду о своем брате, узнать правду о Итачи Учихи. Он, Итачи, в течение многих лет только причинял мне боль. И он уничтожил наш клан. Он уничтожил Чиха. А если бы это была миссия, которую он получил, э, получил от Канохи? Что? Это только начало истории о Итачи. Что? Миссия? Ты о чем говоришь? Именно это была миссия. Итачи уничтожил клан. Это была его миссия. Но я все равно не понимаю. Хм. Теперь слушай внимательно. Он, Итачи, казался лишь пешкой в борьбе за власть. Пешкой? Деревня Каноха. Сейчас это большая деревня, но ее истории текут от ее основания. В частности, дискриминация в отношении к учиха. Дискриминация в отношении к Первоначально Каноха была сформирована группой Шиноби, которые, э, которые ранее были в конфликте. Наш клан был среди них. Когда Каноха была основана, наш клан держал центральную власть вместе с другими кланами. Но после того, как мы не смогли занять место первого Хокага, наш клан потерял власть. Как красиво, блин. Друзья, первые Хокага прям вообще... Восседает на своем месте, вообще потрясающая картина, это просто восхитительно, я считаю Я, лидер Учиха, отчаялся, и наконец я покинул деревню После того, как я ушел, клан продолжал терять власть И наконец клан стал плохо относиться к Канохе в конце концов, наш клан был не, не, не нужен. Они подверг, подвергали нас дискриминации. Конечно, были и те, кто не мог этого принять. Это совершенно естественно. Для того, чтобы вернуть власть к клану Чиха, и прежде всего, чтобы вернуть себе честное имя, они разработали План? План? План по захвату власти в Канохе Можно сказать, это был переворот Твой отец был их лидером Клан Учиха Государственный переворот И мой, мой отец лидер? Но Каноха все поняла И подослала шпиона Шпионом был твой старший брат Учиха и Тачи. Клан Учиха и Каноха трудно представить то, что он чувствовал, выбирая между кланом и деревней. Все же он выбрал Каноху. Так почему же? Зачем Тачи передавать Учиха? Третья вели э, Великая война Шноби. То, что он увидел, сделало мир и стабильность деревни на первом месте. Любая война ⁇ это А. Глава деревни воспользовался, воспользовался этим и дал итачить данную миссию. Этой миссией было уничтожение всего клана Учиха. В то время Итачи волновался, мучился и мучился. Он был в ужасной беде. Никогда нельзя сражаться с Шиноби из своего родного клана. Это не давало ему покоя долгое время. Но если не предотвратить переворот Учиха, деревня просто э, потеряла бы власть, и другие деревни будут атаковать ее. Молодо дойти и до Четвертой Великой Войны с Шиноби. Эгоистичный поступок клана Учиха привел бы к гибели многих невинных людей. Этого необходимо было, было бы избежать любой ценой. И поэтому Тачи принял решение, что он сам э, закончит историю клана Учиха. Что и привело к той ночи. Это была миссия. Он стал известен как преступник, который уничтожил свой клан, стал нести бремя позора. Все это было спланировано. Все это было частью миссии. Итачи блестяще выполнил свою миссию, за исключением одной детали. Даже после того, как он э, закрыл свое сердце и убил всех, был один человек, только один. Кого Итачи не смог убить? Его младший брат. После этого Итачи обратился к третьему Хакаге с просьбой защитить тебя. Он покинул канох, взяв с собой обещание третьего. Он беспокоился о тебе больше всего. Вот так вот, друзья. Это ложь. Это все ложь. Это правда. Ты врешь! Он пытался убить меня. Если бы Итачи действительно хотел убить тебя, ты наверняка был бы уже мертв. И у Тачи была причина да давить на тебя. Ты имеешь в виду... Хитачи организовал этот бой. Он хотел освободить тебя от проклятой печати Ирачимару. Ух ты. И победив его, он хотел сделать тебя героем, который отомстил за клан Учиха. Офигеть, друзья. Офигеть. Нет. Я не могу в это поверить. Он, Итачи, он был преступником, он убил наш клан, и вступил в Акацуки! Это тоже было частью плана, вступить в Акацуки, а затем шпионить изнутри. Даже после предательства своего клана и ухода, сердце Итачи осталось с Канохой. Прежде всего с тобой. Это ложь, это ложь, это ложь. Как будто это мало когда-нибудь случится. Это не ложь. Он думал о тебе больше, чем ты сам. Прекрати. Он пытался меня убить. Но ведь ты жив, не так ли? В результате... Твои глаза не видели настоящего Итачи. Итачи. Убил друзей-начальников. Любимую э, отца и мать. Любимую отца и мать. Да. Офигеть, представьте, друзья, убить. Э, то есть у него была любимая то есть девушка, по идее, да. Вот, с ума сойти, родителей. А почему-то брат он оставил. Это странно, конечно. Ну, реально странно. Как можно так вот. Фиг его знает. Он не смог убить. Не смог убить младшего брата. Он запер все эмоции из-за кровавых слез. Но он просто не смог заставить себя убить тебя. Ты понимаешь, что это значит? Знаете, друзья, вот, в принципе, только сейчас, вот, ну, лично мое субъективное такое мнение, вот, смотря аниме «Первый раз» и «Наруто», я все время ненавидел Саски за всю его вот эту вот Пессимистичность, ненависть Злобу, черноту и, и так далее, его упрямство к мести Мне он всегда бесил Но вот именно в этой встрече Когда вот Мадара Мадара, Мадара, Мадара да, впервые рассказывает Об Итачи Саски И здесь вот Саски вот полностью все разъясняется Вот как, знаете, как туча Такая проясняется на небе Становится все ясно, понятно И Саски становится по-настоящему Вот понятно Саски становится по-настоящему жаль, и ты ощущаешь себя на месте Саски, и ты поражаешься, думаешь, господи, ужас, не дай бог бы у тебя такое было когда-нибудь, ну, вот. И ты вот полностью вот, сам, ну, с, с, как бы, с, себя с ним. Это, конечно, поразительная такая вот ситуация. Вот как долго вот... Как долго, сколько времени прошло, Наруто за ним бегал, гонялся, сколько было сражений и всего остального, как долго мы к этому шли. Да безумие долго. Но только сейчас Саски пристал в облике человека, просто человека, а не какого-то кровавого мстителя-убийцы, безумного. Твоя жизнь, она была... Для него она была важнее целой деревни. Саски вообще в шоке. Ничего не понимает. Вплоть до самого момента его смерти. Нет даже после его смерти. Ну, тогда я, конечно, не понял. Позволив себе победить его, он сделал тебя героем Канохи и клана Учиха. Пораженный болезнью, он насильно продлевал жизнь, принимая лекарства. Насильно продлевал жизнь, как-то звучит по-идиотски, но... Он должен был сразиться с тобой и умереть перед тобой. Ради Канохи, он больше всего ради тебя, э, но больше всего ради тебя, Учиха, Саски. Он хотел умереть преступникам и предателям. Позор, место чести и ненависть место любви. Ну да, то есть с помощью вообще не этого кувшина, который там был у Сусану Саски, а с помощью меча он высосал всю чакру, получается, Арачимару э, из Саски, Это, конечно, так необычно, но тем самым... Там он его освободил от проклятия Рэчимару, чтобы он его вообще не мучил никогда больше. Итачи все равно умер с улыбкой на лице. Он завещал тебе, тебе имя Учиха, все еще обманывая тебя до самого конца. Это и есть естественная правда, Айтачи. Вот такой была жизнь твоего брата. И Тачи Наконец-то он появился в свободном бою. Круто. Да. В загрузочке Прям подходящий персонажик к той или иной главе. Это потрясающе. Это супер. Так, мы снова видим ясные... Какое-то поле, атмосферу, красота. Саски уже выбрался. Точнее, Мадара его выпустил, не знаю, там он оправился. Как так? Старший брат. Что случилось, Саски? Что ты имеешь в виду, спрашивай это? Сегодня день, когда ты обещал посмотреть на моей технике с Юрикенами, помнишь? Прости, у меня даже миссия, мне нужно готовиться. А, ты обманщик! Прости, Саски, может, в другой раз. Чтобы ты просил меня, я провожу тебя. Эй, hey, старший брат, ты поможешь мне с моими тренировками в следующий раз, верно? Да, но теперь у меня будет много миссий. Мы okay. больше не сможем проводить столько времени вместе. Okay. Все нормально. As as can... Пока мы можем быть вместе время от времени. Okay. Да, Тогда... все в порядке. Саске. Are... Ты... Я. А... а, вот типа он передает техники, вот эти, да? А, поэтому специально это не озвучили. Саски. Прости, Саски. Вот и все. Саски плачет впервые. Ну и Мадара тут стоит. Точнее, обе. Мы больше не Хиби. Такое название дебильное, вообще просто. С этого дня мы Ястреб, то есть Така. Что?! У Така только одна цель. Новая цель теперь. Мы должны... уничтожить Канохо. И глаза такие необычными, загорелись. Вообще. Блин, конечно... Мне не нравится в Саске то, что он никак не успокаивался. Ястреб не небе, небе закричал. Только один раз, и только в пустоту. Это был грустный голос. Отчаянный голос. И... Голос полной ярости. Мальчик, который нес бремя своего разрушенного клана. Теперь спокойно готовится уничтожить свой старый дом. Начинается история войн. Отомстив и узнав правду, глядет расплата. Поплакивает своего уменьшего брата в своем сердце. История нового Учиха Саски начинается. Глава 5, братья Учиха. The End, друзья. Вот так вот, за одну серию мы с вами прошли целую главу. Ну, в принципе, в этой главе было два, кажется, боя. И то один простой бой, второй с боссом. И, можно сказать, вся глава, это катсцена. Огромная катсцена, просто сумасшедшая. Просто нереально сумасшедшая, когда Мадара познакомился с Саски. Ему все это рассказывал очень долго. Так... Тоби теперь нам доступен в свободную бою, нас же. Интересно, что... Кто то кстати, изображал? Это Джирая Джерайя в загрузочке был изображен, друзья. Необычно сидящий в позе йога такой. Пейн. Он здесь. Он уже здесь? Разве? Без заставки даже? Саски. Саски тоже? Он не со мной Он у владел достаточным контролем контрольным контрольным контрольным контрольным контрольным. над силой Шарингана Поэтому он занят своими делами А, нет, это по... Обита Кстати, Получается, что Обита он обманул всех вообще полностью То есть у него была цель У него была задача Ну, кто не знает, друзья Я немножко поспойлерю Он э, обманул То есть Мадара ему дал э, Задачу просто нереально С ног ошибательно масштабную, вот, под его обликом, вот, ну, короче, провести всех и что там, разрушить или, типа, перестроить мир, или, ну, типа, на что был направлен сам Мадара, друзья, вот, и в такой скрытой внешности он якобы выставлял себе за Мадару, Но, на самом деле, это был обид Учиха, вот так вот, то есть он обвел всех, и Пейна и всех остальных. То есть, до да безумия. Еще так, короче, история. The time is right. Настало наше время. Каноха тоже -то -то скоро будет действовать. Это вот это вот, я забыл, как зовут. Бумажная вот это вот девушка сказала про то, что Мадара, точнее, господи, Обита пришел. Мне казалось, это уже Джирайя тут находится. Нет, это еще рановат. Что насчет Женчулих Девятьхоства? Управляйся Коноху. Возьми и Конан. А, Колон, да, ее зовут. Не подведи меня. Хорошо. Будь осторожен, узумаки Наруто не так слаб, как ты думаешь. Он обладает э, неплохим запасом техник. Его товарищи тоже. Будет нелегко. Не нужно больше слов. Мы выполним эту миссию. Во -во -во Вополним. Вополним. Пайн никогда не проигрывал. Хм. Что ж, это действительно так. Итак, друзья, глава 6. Сказка о бравом Джарае. Ух! Блин, я до безумия хочу пройти это в лов, но не до безумия. Не хочется пройти, потому что там, вы знаете, что будет в конце. Так, все надо! Оу, Джарая! Короче, Джрая узнает информацию о том о, про, про то, что, короче, вот в этом господи есть акацуки в деревне скрытого дождя и он должен отправиться сюда, чтобы это все расследовать, узнать, короче и так далее. Вот. А, Сюда она такая что ты чё один туда отправляешься? Ты что, с ума сошел? Да. А, huh? right. somewhat... ah, там Пейн, типа, должен вот это быть, да, yeah, go... Я должен сам пойти туда и все разведать. Вообще-то, ну, это, нет, это опасно, она говорит. Ты один? Но вообще да, как бы, Джерай должен был отправиться с кем-то, но... Жаль, что он так поступил и пошел туда hey, один. Hey, Очень жаль. Эй, успокойся, все будет хорошо. Я же оригинальный санин, ты помнишь? Но... Ой. Все будет типа в порядке, не волнуйся. Джарай, возвращайся Ск... как можно скорее. Если тебя не станет я... Но... Что может случиться. Все будет отлично. Не беспокойся, die, so... все I... будет хорошо. Я знаю. Да right, увидимся позже, Джирайя. И ушел он. So... Увидимся, Цунада. Даже не обернувшись. Да. А, круто! Джирая, самый любимый персонаж, стал доступен, друзья. надо тоже. А, легендарный санин дали достижение. Наверное, то, что у меня три. Ну. Теперь мы вы можете использовать Джирай, цунадо и арчимару Круто! Так, ну что ж, пора отправляться в деревню скрытого дождя. А, сначала нужно дойти до, тен... до моста Тэн-Чи. Представь, с которым вы управляете, переключился на Джираю. Ну что ж, как при этом будет поиграть за... побегать, точнее, за Джираю, друзья. Понюхаем цветочки. Пообщаемся с девушками. А, я не могу наверх пойти? Интересно, смотрите, прикольно. Вот, ведь так нас Джерайя любил всегда общаться с девушками. Так, да, нам нужно на мостик, на вот этот. Блин, как... Вот вещи. а тут что? Деревня даже... посмотрите, как она выглядит. Как просто серая какая-то свалка, стрёмная. Рядом прямо с мостом. С мостом тинь А здесь у нас убедшая Рачимара уже. Такая змеюка нарисована. Офигеть, в пустыне. Необычная честно. Поразительное. Просто поразительно. Да. Как, это, как такое может быть, что вот здесь спокойно такие названия, лес тихо движения. Нормально, да? Лес Канохи. Ты ночное поле тут, блин, лес смерти. том лес мертвых деревьев. Вообще жуть какая. Да, необычно. Так, стоп. Почему я вот я не могу на нацелиться на что-то и прочитать про, про вот это? Вот именно деревня Канох мне выдает и все. Текущее местоположение. Но ну, пока что я типа туда не добежал, да, еще, поэтому я не могу прочитать. Так, события, что там? Информация миссия, миссиях квест и так далее. Ну, это вообще ненужный раздел, я считаю, можно сказать. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилась потрясающая серия про братьев Учиха. Вот, вы поставили, влепили этой серии большой палец вверх, подписались и, конечно же, прокомментировались. С вами был я, на связи Парниша, прошу вас проявлять активность, от вашей за активности зависеть будет все существование, конечно же, канала. Джирайя. С Джираем мы увидимся в следующей серии, и это будет, блин, просто аховая серия, реально аховая. Это будет самая сокрушительная серия всех, я так думаю, даже круче, чем э, Наруто против ПН. Ну, ну да. Как бы для меня бой Джирая против Payne это самый крутейший бой вообще за все всю, всю аниме Наруто. Не знаю, как для вас, друзья. Вообще, вообще напишите в комментах, какой у вас любимый бой, какой любимый эпизод вот, Как бы в Наруто. Мне лично вот Джирая, когда отправлялся он в деревню дождя. Увидимся, короче, друзья, в следующей серии. С вами был я, Парниша. И всем хорошего настроения. Не болейте! Пока. А, в группу ВКонтакте вступайте, там нужно, нужна активность ваша, реально нужна. Поддерживайте, друзья, поддерживайте. Пока. Guev referred on as you said